Итак, дорогие друзья, как же у меня нереальность сейчас. Горит жопа с вами, как всегда, Маша. Так поздно на обновление приехала, Ну не поздно, ну... Для меня это поздно, потому что когда я раньше снимала обновы, я вот только она выходила, я шла снимать. Сейчас нет, сейчас я по пробке с конюшней там, ну... Не буду говорить, почему я опаздывала. Не буду там обвинять каких-то людей. Но горит у меня ужасно. Я до сих пор не разделась, не оделась, не переоделась, я просто села и быстрее видео-видео-видео вам снимать а Поехали новых ну, смотреть Мне так повезло, что я вчера додумалась... Э, да, классно Я вчера додумалась одеться на видео, ну вот, я только зашла и сразу запустила запись И сразу поехали-поехали, слава богу то, что я додумалась Чисто куфана решила. Я даже не знала, что будет на следующий день то, что я буду там опаздывать, еще там что-то. Наконец-таки, я снимаю покупку лошади. Ну, не считая ту, покупка соленая это не совсем то, что было раньше, а именно, чтобы, знаете, обнова, и вот я снимаю. Вы наконец-то дождались. Я тоже дождалась. Мой мозг дождался мое тело, мой разум моя душа. И вот мы уже приехали. Итак. У нас есть вот такая масть. Вот такая масть. И да, сори, ребят, я сегодня... Не знаю, что-то с голосом. Я сегодня еще не пила, и дома воды нет, и... Это тупо. У меня болит горло. Сори. <свы> вот такая масть. Вот еще одна. Предпоследняя вот такая вот. И нам нужно еще последнюю сейчас увидеть в Форт Пинтья. Сейчас мы туда поедем. Кому не понравился мой бомбеж в начале, ну, извините, просто у меня сейчас очень привет, мисочка. У меня сейчас очень плохое состояние, э, нервы на исходе, эмоциональное выгорание, не знаю, что. На меня не очень похоже, но... простите. И вот последняя масть. Давайте прочитаем описание. Что может быть лучше, чем мчаться, куда глаза глядят по жизнерадостным зеленым лугам в окружении усыпанных снегом горных хребтов? Это что за геншин инфакт? Здесь американский пейнт чувствует себя в своей стихии. Когда в Северную Америку прибыли испанцы, большая часть их лошадей разбралась и попала к племенам, выселявшим материк. Именно благодаря им появились порода пейнтхорс которые начали выводить за ее уникальный окрас, мощное телосложение и прекрасный характер. Американский пейнтхорс находится в тесном родстве с другими популярными породами Северной Америки, такими как американский квотерхорс, ё-моё, у меня горло слепает, дайте мне воды, и американская чистокровная. Вместе с другими породами эти лошади помогли людям в формировании, в формировании Америки, хочу воды! Вода, дайте воды! которые мы видим сегодня. Они сильны, добродушны и умны, поэтому тренировать их одно удовольствие. Главная отличительная черта породы пейнтхорс от ее уникальный ее уникальный в узоров на теле лошади белой сочетается с каким-нибудь другим цветом. Эти узоры очень разнообразны и не существует двух совершенно одинаковых пейнтхорсов. Типичная ок. за позор. типичная окрасы у пейнтхорсов темные пятна на белом фоне, с отметками на морде в виде звезд, полосокопятен. А вера, темная красная, с нерегулярными белыми пятнами, почти полностью белой мордой у меня аж дернулась в руках, и темными ногами, на которых иногда бывают белые носочки. Пейнтхорсов обычно заводит для участия в дисциплинах в стиле вестер, таких как вестер, и, ска... и скачки вокруг бочек. Однако эта порода так также прекрасно выступает в соревнованиях по рабочей выездке, конкура и езде в английском стиле. Покладистые и дружелюбные идеальные спутники для добрых и открытых людей. А ты хочешь потружиться с этим стойким покорителем американских равнин? Да, хочу. Но не эту масть. Поехали за нужной мастью. Хочу, хочу, хочу. Привет, Миска. Миска – это звезда кинотеатра моего канала. Кинотеатр, да, конечно. Думала, он будет потемнее, но... Но ничего! Если я собралась покупать этот, значит покупаю покупай эту. Тут... Там же никакой похожего нет, а то вдруг... А то вдруг я просто спутался с кем-то. Так, ладно. Надо на английском зайти, наверное. Ти нет. Я сейчас в честь миски. А, миска. А, нет, миска, Прости. Я очень думала долго как ее назвать Даже не знала, это будет было, Жеревец там, Мерин, ну не важно было уже у нас ну, засензурила, слава богу Не очень люблю такие имена там шоколадки, вот это такое конфетки, но хотела более благородное назвать но давайте это будет Элегантной шоколадкой Прикольно, пусть у меня будут какие-то изменения в конюшне среди имен лошадей Я не знаю, пойдет ли такая амуниция Много лошадь Так, элегантная шоколадка Я хотела ее еще шоколадной элегией назвать, но как-то не фартануло Лучше шоколадная элегия Кто знает, кто знает Давайте посмотрим вначале новую амуницию. Конечно, мне было врезаться, спасибо. Миска, хватит за нас следить. Ну, прикольно. Даже не прикольно, а круто. Стал еще вот этот комплект подход. Ну, короче, вот так вот. Я это, конечно, буду покупать, но не сейчас, сейчас. я не хочу деньги тратить. Давайте посмотрим прически. Можно. А вообще сейчас все это убрать? Если честно, это мешает нашему обзору. Мы будем полностью осматривать лошадь. Мы убираем и всадника, как обычно. Как в старые добрые времена. Старые добрые, говоришь, Маш. Да не очень добрые. Да не очень и старые. Вот такая вот стрижка. Вот такие косички. Вот такие широчки. Ну, это старенькие. О, такая еще. А, то есть... То есть смотрите, тут нету старых. Ну, можно вот это только старые назвать, да, и которые сейчас нет Ну, или это оригинальное. А вот эти вот, они измененные, они с косичкой. Они как старые были. Давайте посмотрим, как... Вау, прикольно. Круто. Вот заплетается еще. Но я не буду тратить свои деньги сейчас, к сожалению, и покупать прическу, может быть, когда-нибудь в будущем. Итак, вот мы вошли в конный манеж, правда, почему я оказалась здесь, а не здесь, я не знаю, начнем с самого простого. Лошадь стоит. Стоит. Круто. Язычок, зубки. Все как заказывали. Все как надо. Идем шагом. Ведем в Рисию. Почему нога подлагивает? Мне такая... Нет, это одно сейчас кажется. Елки палки. Вот это... Это плохо масло. Мне это не нравится. И то, что очень быстро рассаживание тоже не нравится. Нет, ты нормально. Небо в игре не хотелось такого видеть. А так такое может быть в жизни. Дыпки анимация покупкарфорса, это и нету как он стоит на месте. Ну, она стоит на месте. Ну, почти то же самое, ну или то же самое, когда мы не сидим. Ну, он, наверное, только еще травку живет. Сказать честно, ты что че меня преследуешь? Родная. А? Все стало понятно. Когда честно не считаю, вот эта вот это первая лошадь из Star Stable, которая мне понравилась, ну, из нескольких последних. Я, кстати, поэтому не снимал. Это была одна из причин, потому что они мне просто не нравились. Я не хотела на них тратить свой Star все-таки Старконс это как реальные деньги. Ну ладно, ребятки, а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. А с вами была я, Маша. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока.